друзья всем привет как всегда мы видим на стандартную заставку говорит о том что все что будет произнесено в этом видео это только решение автора 4 числа состоялся вебинар по явке и посещению я могу сказать одно, что люди слабо понимают, что такое рынок. Я хочу напомнить вам историю, если хотите, проверьте ее в Википедии. У рынка история с 15 века идет, рынок существует уже шесть веков, 600 лет. Как вы думаете, ну, насколько это все быстротечно? Я же вам могу с уверенностью сказать, что рынок это одно из наиболее хороших изобретений, удобных изобретений для всех финансовых структур по обмену ценными э, активами. Будь то акции, будь то ценные бумаги, будь то еще какие-то там сырье, товары, потребления. Рынок всегда был, всегда будет и он будет еще есть это не пришло сегодня и не уйдет завтра поэтому <coughs> рынок это одна из ценнейших вещей, которые нужно осваивать сейчас и самая мягкая вещь, когда можно освоить рынок, это ну я так полагаю, что это акции да? и пока это акции российских компаний Давайте с вами посмотрим график ММВБ. Ну, для начала я <coughs> приведу для наглядных месячный график. Вы видите, что просто удлинение идет в волне, да? Хотя и была в каком-то моменте дивергенция расхождение, но эта дивергенция аннулировалась, потому что идет дальше растущий поток. Если мы перейдем с вами на два месяца, мы увидим что здесь развивается восходящая волна причем вот если эта волна перебьет просто вот эти вот максимумы значения этой волны то мы с вами окажемся в пятой волне ой в третьей волне то есть график будет выглядеть э, по системе подсчета волны Лиота первая вторая коррекционная и третья где-то там 4 и 5. Друзья, я хочу еще раз подчеркнуть и обратить ваше внимание, что скоро закончится период, когда российские акции могли вам приносить 14, 20, 40% прибыли. Это последние, скорее всего, годы, когда такое существует. Рынок идет вверх, он оторвался. И скорее всего, ну вот, войти в эту воду нельзя будет дважды. Посмотрите на американский рынок, он растет все время. Все время он растет. Конечно, другой вопрос, модель ли у нас экономики, как у Америки? Конечно, нет. У нас пока принято, что мы третья страна. Страна третьего мира, да, и как это будет развиваться, надо будет смотреть. Но сейчас, в данный момент, видно, что халява, ребят, закончилась. Если вы сейчас не научитесь инвестировать правильно в рынок, то а, точка входа и риски на рынке у вас будут гораздо больше. Это надо осознать и понять. Следующий момент для тех, кто думает, что а, бизнес это одно из самых простых решений и правильных решений да? прежде чем заниматься бизнесом вы попробуйте организовать свое юридическое лицо организовать логистику транспорт организовать офис организовать сотрудников все вот это вот попробуйте сделать какие у вас будут вложения Представьте себе, посчитайте, здесь рынок – это открытая возможность вам сделать маленькую модель своего бизнеса, которую можно властабировать в любом размере, в любом объеме. Это способ увеличения капитала, привлечения денег. Я не знаю, тот э, пессимизм, с которым люди смотрят на рынок, он мне говорит только лишь об одном, что сознательность как минимум очень маленькая у людей. То есть, ну народ просто не понимает, что происходит. Что завтра там или через год или через 10 лет они просто будут люди, они. Люди, которые не успели сделать свои правильные инвестиции в рынке и не успели научиться. Они будут обвинять какие-то третьи лица, которые ничего им не говорили, ничего не объясняли. Просто там пенсионные фонды в наш, вложили деньги в ценные бумаги, они ничего об этом не знали и не предполагали. Пенсионные фонды, друзья мои, заработают свое, вы не волнуйтесь за них. А вам в накопительной части будет кукиш с маслом. если сами не возьмете за свою жизнь. Вот простите меня за такую маленькую тираду в адрес зрителей. Ну вот так вот. Нет понимания, что <coughs> самый простой доступ к деньгам – это работа на финансовых рынках. Если вы мечтаете присосаться к какому-то денежному потоку, ну, я не знаю, чиновники, ну, не все. Некоторые работают на взятках, да, они подсасываются к финансовому потоку. Рынок ценных бумаг в любой его форме – это прямые денежные потоки. Если вы не умеете работать с денежными потоками, к примеру, на рынке или в своей бытовой жизни, то ну, вы не умеете с денежными потоками работать вообще. Так, на этом тираду я заканчиваю. Давайте посмотрим дальше, что у нас происходит с рынком. Итак, предположительно у нас сейчас идет восходящее движение, не знаем. Мы. Третья это волна или пятая нас это не интересует. Рынок направлен вверх, и нам надо двигаться исключительно вверх. Давайте с вами рассмотрим там 5 ценных бумаг первых из листинга индекса МВБ. Посмотрим с вами Газпром. Стабильно на Газпроме, вот, долгий период вообще не было никаких движений. Сейчас на Газпроме идет восходящее движение, довольно сильное что это волна Б, какая то плоскость нам это неизвестно но мы видим что тренд направлен исключительно вверх а это значит что торговать нам надо вверх длинные позиции раньше я говорил что по анализу графика раньше я говорил что газпром надо в топ кинуть. потому что не было завершенного движения но так как волна Картина а, графика изменилась, да? Мы видим, что, блин, 247 рублей перебита цена. Значит, у нас есть явное восходящее движение. Возможно, это была первая волна. Это коррекционная А, Б и вот эта короткая С. А это восходящая третья волна в волновом движении. Значит, что нам нужно делать с этим графиком и с ценой Газпрома? Ценой с графиком делать ничего не надо, надо просто анализировать и четко понимать свои точки входа. Вот в данный момент, вот в данном вот движении, вот четко видно, что идет нарастающее АО. Это значит, что здесь развивается третья волна. Если никто-то не успел взять, не купить им акции Газпрома или там, продал их, что бывает? Вот надо ждать коррекции этого ценового движения здесь явной остановки движения нету надо предполагать что движение еще не окончено и рынок скорее всего будет расти а раз рынок будет расти то надо ожидать окончания движения и смотреть куда он скорректируется сейчас о том что Прям сегодня надо бежать на рынок и покупать акции Газпрома, <клес> речи вообще не идет, потому что вот в таких вот вещах покупают домохозяйки. Домохозяйки приходят на рынок, видят акции стоят 251, видят вот это направление цены, цена идет вверх, они начинают закупаться и акции начинают резко падать. У меня есть предположение, почему так происходит. Потому что на рынке просто профессиональные игроки начинают скидывать акции. А те домохозяйки своими объемами денег не успевают выкупить увеличивающиеся объемы продаж. Поэтому рынок падает потихоньку. Это все простые вещи, их нужно понять. И при наличии нормального понимания будет по порядке и так значит у нас есть восходящее движение до да, окончания этого восходящего движения не видно на графике мы понимаем с вами что надо дождаться некого пика разворотного движения вниз после этого движения оценить его найти точки для входа по своей торговой системе торговую систему вы можете составить при помощи любого профессионального трейдера можете составить ее со мной, как вам будет угодно. Только учитесь, ищите пнями. Сбербанк. Посмотрим. Акции Сбербанка также находятся в восходящем движении. Вполне возможно, что вот эта вот коррекция у нас уже была полная АВС. Полная коррекция из трех букв. Но вполне возможно, что это всего лишь волна А. А это развивается волна Б. Тут мы ничего сказать не можем, пока вот этот максимум не будет пробит. На индикаторе АО, так как эта волна, я вас удивлю, также является удлиняющейся как и весь индекс ММВБ. Судить о том, что будет коррекция из наступления дивергенции невозможно. Смотрим с вами на месячный интервал. Видим, что пик АО у нас был здесь, а это значит максимум АО. И третья волна была здесь, в данном ценовом движении и мы ждем что будет дальше происходить если мы растянем с вами зоны коррекции по Fibonacci то мы увидим что коррекция пришла с 50% в зону предыдущего движения вниз против тренда вполне возможно что здесь у нас развивается только волна Б, которая будет еще корректироваться хотя ну вот, по, судя по тому, как Газпром корректировал, ой, Газпром Сбербанк корректировался раньше, вполне возможно, что это и была вся коррекция. В любом случае, линии баланса у нас направлена с вами вверх. Волна удлиняющаяся, волна с коррекциями, с заходами в линии баланса. А это значит, что здесь очень удобные есть моменты для покупки. Для покупки. Вот у нас была первая волна. А он нам показывает, где была третья волна. Видимо, третья волна вот в этой вот развивающейся третьей волне. Удлиняющейся. Либо это была Б, либо это была пятая. Волна. Только время нам это покажет. По Характер вот этого движения, можно сказать, с большой вероятностью сказать, что... Это у нас развивается пятая волна данного ценового движения. Где из нее выходить? Да все очень просто. Когда цена достигнет уровня 283, не жалея всего того, что накопили вы, за долгие годы надо с рынка валить Там плюс-минус валить надо с рынка Потому что отсюда будут продажи сильные И возможно начнется коррекция вниз всего восходящего ценового движения Это все понятно Следующая бумага Лукойл Также переходим на месячный график, смотрим на него. Что мы видим? Что у нас максимум АО здесь находится. Это значит, что здесь была у нас третья волна. Общее развитие индекса МФБ направлено вверх. У волны такое же направление вверх. Линия аллигатора показывает, что волна направлена вверх. А это значит, что лукойл надо торговать вверх. Но сейчас на нем есть небольшое сомнение и застой. В данном, по крайней мере, недельном графике. А в акции, я напоминаю, что смысл входа в акции ⁇ это долгосрочное инвестирование. Это не неделя и даже не месяц, да гораздо большие сроки. Если вы идете э, к брокеру, и брокер вам говорит, что за каждый перенос акции с вас будет занимать. 10 рублей 100 рублей поговорите с ним внимательно с брокером потому что в акциях не делается миллион за два дня надо уметь работать с ценами и ценными бумагами <coughs> так вот если мы с вами на неделе видим горизонтальное положение линии аллигатора это говорит о том, что график у нас рожится во флэт, в боковое движение. И здесь с ценой, с акцией ничего делать не надо. Надо дождаться развития событий. Что будет дальше? Вот По структуре этого движения вполне возможно некий боковик. Вполне возможно. Но этого сказать точно нельзя. Нельзя. То есть, Лукойл пока смотрим, следим, что с ним может случиться. Четвертое. ГМК Норникель. Горный металлургический комбинат. Норильский Ники. Неделя. Также ход... Идем на месяц. На месяц мы прекрасно видим опять максимум АО. А это значит, что у нас здесь третья волна развивается. Вот в этой третьей волне. Вот она была первая волна. Вот она третья развивается. Значит, здесь мы ищем только длинные сделки, длинные входы. Обычно третья волна гораздо продолжительнее. гораздо продолжительнее, чем первое и пятое. Соответственно, ищем с вами точки на входе. Мы видим, как формировалась картина вот в данном волновом движении. Да? Кисточкой я введу. Вот она, картинка данного волнового движения. Значит, если здесь будет подобное развиваться движение, коррекции по фибоначи ну кстати вот эта тень на внимание обращайте смотрите 38,2 где-то здесь цена остановилась приблизительно в этом же месте 38,2 38,2 вот здесь вот, вот на этом ценнике на этом уровне. Надо искать точки входа в данную бумагу. Все очень просто, все элементарно. Даже ленивому может стать понятно, если он в это вникнет. Следующая бумага Роснефть. Переходим с вами на месячный график. Смотрим, опять же у нас максимум АО в третьей волне находится на вершине. Началась коррекция на месяце. В двух месяцах давайте посмотрим. Скорее всего это была первая волна в третьей волне восходящей. Смотрим на неделе. Ничего мы на неделю не видим. Смотрим обратно на месяц. Вот был предположительный сигнал остановки движения, восходящего. Дивергентный бар с нижним закрытием. Опять же, строим с вами уровни по Фибоначчи. Смотрим. Сейчас цена находится на уровне где-то 50% от всего восходящего движения. Смотрим на историю, как себя вел инструмент ранее. Ага, видим, что коррекция достигала уровня 61.87 и 8 процентов значит предположительно предположительно вот в этой коррекции точка входа будет вот на этих уровнях цен все больше вам ничего знать не надо если у вас есть разработанная торговая система вы дожидаетесь этого ценового движения и здесь делаете вход. Можете ставить стоп, но есть стратегии, в которых именно в акциях первого эшелона стопы ставить не надо. Обращаю ваше внимание. Это касается исключительно акций, исключительно а, разработанных профессиональных стратегий. Не абы как Сделан не на коленке мы там пришли подумали и решили купить какой-нибудь я не знаю там мтс новотек сегодня видео продлится немножко дольше потому что у меня была длинная вступительная речь но мне на накипело, и мне хотелось это высказать, потому что ну просто невозможно. В Новотеке мы также видим развитие третьей волны, исключительно направление вверх, линия аллигатора. Это значит, что мы находимся с вами в восходящем ценовом движении. Индикатор АО нам не показывает пока дивергенции. То есть здесь надо смело искать точки входа восходящее движение где их лучше всего искать давайте посмотрим с вами на недельный график да вот пожалуйста у нас были с вами точки входа на недельном графике нет пожалуй это не самые лучшие точки входа Но вот на дневном графике достаточно нормально видно эти точки входа. На дневном графике также мы видим, что вот эта вот волна по индикатору АО опять же, возможно, начнет сейчас корректироваться. И собственно, <coughs> есть скромное мое предположение, что вот где-то здесь может быть у этих уровней да? здесь вот есть смысл точки на покупку на вход в длинные позиции по этому инструменту все больше ничего не надо анализировать на каждый график уходит по нормальному 10 секунд и то это много если вы залипаете за графиком больше 10 секунд, вы не понимаете, это значит что татнефть Тат это. Вы не понимаете, что происходит на бирже. Пропускаете инструмент, идете на следующий. И ничего не надо придумывать, фантазировать. этот нефть третий выпуск или зал этот нефть третий выпуск у нас все-таки на рынке не самое лучшее название Акции. так 650.1 здесь что? нет 600 591 не третий выпуск. Так, нефть, ау. Тут вообще 700. Зашибись. цена похоже была <coughs> в таблице вот нашли мы это от нефть с вами АО опять на дневном графике видно что это от нефть легла в боковик что это значит это значит что здесь возможно у нас с вами самый замечательный момент для покупки но так и есть это третья волна месяц. Посмотрим на неделю, что происходило. С третьей волны. дивергенция уже ваша была. То есть мы вошли в четвертую корректирующую волну. Четвертая корректирующая волна. Возвращаемся назад, смотрим, где-то здесь была первая волна где она могла быть, она могла быть растянута, она могла быть какой угодно. Это значит, что коррекция четвертой волны у нас с вами может быть весьма и весьма глубокая. Вот сюда она может прийти, коррекция четвертой волны. То есть, вот нефть я бы не рекомендовал сейчас покупать. Абсолютно не рекомендовал, потому что есть вероятность того что инструмент начнет корректироваться хотя на месяц линия баланса еще направлены вверх но очень может быть что здесь в данном инструменте у нас началась коррекция некая хотя вполне возможно стоит боковик из которого бумага совершенно спокойно выйдет из этого боковика надо просто аккуратно смотреть. Коррекция в четвертой волне вполне возможно будет совершенно неглубокой. тоже такой вариант может быть, вот она пришла вот допустим в эти коррекционные движения и здесь закончилась коррекция. Может быть здесь у нас <coughs> уже и были сигналы на покупку. <coughs> Да, очень похоже. Пока линия аллигатора у нас направлена вверх, все это очень похоже на то, что здесь у нас была волна А. Это была. Не так. Не так. Вот здесь вот каким-то образом была волна А, вот здесь вот была волна Б и здесь была волна С. Сейчас вполне возможно, что мы видим, наблюдаем развитие нового восходящего ценового движения. Смотрите, если вам не терпится войти в Татнефть, что в принципе. реально сделать, да. Вот если это была первая волна, это третья волна. Надо дождаться коррекции третьей волны. По вашей стратегии, опять же, найти точки входа в эту третью волну. Не в третью волну, а окончание коррекционного движения. И становить длинные позиции систем график файл x5 x опять идем на Дальний ценовый интервал на месяц. На месяц мы видим, что у нас мало данных. Однако, также мы видим с вами, что цена была перебита. Что это может значить? Что здесь была, к примеру, первая волна. Закончилась коррекция в этой первой волне. Там был какой-то другой график. Мы не знаем и не видим. И сейчас идет развитие третьей волны. Потому что линия электро направлены исключительно вверх. Это была похоже Первая волна. Это идет третья волна. Значит, в этой третьей волне нам надо искать точки входа в длинные позиции. Опять же, рынок имеет характер удлиняющийся. Надо искать вот такие вот паттерны на рынке. Паттерны фрактала, как хотите называйте. Вот такое вот потобие надо искать на рынке. Оно образуется, и тогда вы с этого потобия сможете зайти с наименьшим риском с большим потенциалом движения данной ценной бумаги. Хотя <coughs> на дневном интервале, да, вот в этой вот волне наступила уже дивергенция, но для удлиняющегося рынка характерно, что волна может с кучей дивергенций пройти. Ничего это значит не будет. В любом случае ищем точки на вход в длинные позиции. Дожидаемся их. Магнит. Замечательная бумага На месячном графике Мы видим с вами Рынок уже закрыт да? Сейчас посмотрим Рынок закрыт На месячном графике мы с вами видим Приостановку коррекционного движения что это было? третья волна или это была первая волна очень похоже простите меня пожалуйста за каламбур но очень это похоже на первую волну и потенциал движения магнита гораздо выше тысяч900 рублей это что значит это значит, что надо найти акции Магнита и купить их. То, что вы слышали, это была покупка акций. Магнита. Приват. Понятно? Мне пофигу. Пойдут бумаги вниз, я буду докупаться, усредниться. Где-то они там найдут свое дно, и полетит это все вверх. Нет, не полетит вверх, я сброшу. Сумма не входа совершенно небольшая. По сравнению с потенциальной прибылью. Понимаете это? Смотрим на месяц, смотрим на неделю. На неделе вполне вероятно, что движение в этой коррекционной волне уже приостанавливается, потому что на дивергенции. Весь рынок у нас также направлен вверх. Хотя вот эта вот, вот эта вот фигура на графике да не фигу я неправильно выражаюсь это не анализ фигур на рынке да просто вот это вот движение оно больше всего напоминает коррекционное движение <как> и вполне возможно будет здесь пробой еще вниз и с этого пробоя возможно начнется разворот это нам покажет только время сейчас мы торгуем по Господи, по тренду. Здесь тренда никакого нету. ничего здесь делать? Не на до. Если вы хотите войти в короткий срок. У меня своя стратегия разработана на долгие-долгие годы. Мне лично пофигу, что здесь вот произойдет. Пойдет она вниз, не пойдет она вниз. Я ее либо сброшу, либо усреднюсь. И усреднюсь так, что потом выстрелит еще лучше. Ну и последний, Яндекс. Все-таки бумага российская, Яндекс, да? Но размещен он, что интересно. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот, обратите внимание, история с 2014 года. А если мы с вами, Яндекс посмотрим на американской бирже то здесь вуаля история бумаги с 2011 -го года товарищи тоже профессионалы они знали где размещаться, на яндексе как ну, доверие американских инвесторов к нашим бумагам возможно никакое до да, выхода из бокового движения у нас нету хотя Сейчас они направлены вверх. Вроде как здесь у нас закончилось некое коррекционное движение. Но, скорее всего, это волна А. Ну вот это мое ощущение. Вот здесь вот закончилась у нас волна А. Опять это мое мнение. Хотите верьте, хотите нет. Это волна Б. Возможно будет еще волна С. Если Яндекс там подаст признаки жизни, скажет, что у него прибыль увеличивается, то все это несомненно просто полетит вверх. В Яндексе моя рекомендация скромная. Опять же повторю, я вам не навязываю свое мнение в Яндексе. Нет. Надо ждать, смотреть, как развиваться будут события. Пока очень похоже, что Яндекс находится тупо в боковике. И что этот боковик даст? Выход вниз, либо выход вверх, это неизвестно. Может на месяц, давайте даже на 4 месяцев. Явной какой-то динамики в этой бумаге не увидите. Хотя аллигатор направлен вверх. Вполне возможно, что это есть истинное направление рынка. Но мы этого не знаем. А раз мы не знаем и сомневаемся, то в этой акции мы ничего с вами делать не будем. Для любителей инвестировать в валюты. Сейчас это последнее, что мы с вами посмотрим. Доллар, USD. К рублю. Ой, что мы с вами видим? Вот что мы с вами видим Что в данном случае у нас закончилась Каким-то образом третья волна да, И каким-то вот этим вот Баром свидетельствующим о том Что у нас была остановка Движения И разворот Вот что вот это вот Это была вся А, Б и С коррекция Сори Вот это вот вся у нас А, Б, С коррекция Это восходящее движение Это неизвестно Никому это неизвестно линии аллигатора лежат в параллели, а это значит, что на месяца мы вполне возможно вошли вот в такой вот коридор, как был долгие годы, когда ну долгие, не долгие, но годы были, да, когда доллар стоил 35 рублей, и сейчас вполне возможно, что мы вошли вот в коридор в волне Б, 56 там 71 рублей и будем в нем двигаться, и двигаться, и двигаться, пока куда-то он не провалится, а может и не довалится, и не пойдет вверх, в пятую волну. Сходит оно в пятую волну и начнет корректироваться. А может и по-разному все бывает на рынке, да? Сейчас долларом хотите покупать, хотите не покупать, Смысла вот в этом вот всем. Если вы покупаете реальные доллары за реальные рубли, вот на неделе был отличный сигнал. Нифига не, он не отличный. Если это закончилась волна С, то это, к примеру, А, Б, а это закончилась волна С. Здесь был дивергентный бар. Ття линия аллигатора направлена вниз. коррекция достигла 61 8 процентов вполне возможно что был идеальный вход с недельного графика но может все покатиться еще ниже так вот если вы хотите купить доллары в долгую, через банк ну я не знаю но достигнет доллар там 90 рублей пятой волне через сколько-то лет Там, через 5-10 лет но получите вы свои 50 процентов за 10 лет есть гораздо более интересные инструменты в которых можно работать гораздо больше прибыли так в этом году вы могли заработать если бы не спали да и пришли бы на вебинары семинары хотя бы послушали видео вы могли бы заработать 40 процентов на вложенный инвестированный капитал могли бы заработать если бы захотели ладно всем пока <coughs> до следующих встреч не пропускайте видео рассказываю для понимающих людей много важного интересного задавайте вопросы оставляйте комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал все, что смогу объяснить, объясню, покажу. Всего хорошего. До скорых встреч.